Кровь выделяет кровь! Так, подожди, брат, а почему ты умираешь, что не так с тобой, а? Я постараюсь спасти тебя в следующий раз. На кого работаешь, придер? А? На кого работаешь, сука? А, а, вот, вот я поставил, все нормально, вот, готово, готово! Всем респект, братва! С вами Радио 120 Гигабайт мы с вами находимся в игре Surgeon Simulator Симулятор операций. На самом деле игрушка очень старая, она тысячу лет назад вышла Я понятия не имею, почему я еще не снял по ней Видео, я исправляюсь Мы вылечим нашего бедного пациента От всех недугов, правильно? Для начала, что мы сделаем с вами? У него 100% пневмония, ребят, сейчас прекрасно понимаете Что ходит коронавирус Мы с вами почистим легкие Чтобы человек не болел Для того, чтобы почистить эти легкие, естественно нам для начала нужно их вынуть. Так, это нам больше не надо. Хватаем. Подожди, подожди. Все еще мешает, да? Сейчас. Не так просто, ребят, вытащить легкие из человека. Так, подожди, подожди. Это слишком большая херня. Давай все-таки вернемся к этой, к нашей. Вот. Он живой, все нормально, ребят. Все, вот у него кровь. Кровь, выделяет кровь. Так, подожди, брат. Мне надо вытащить тебе легкие и промыть их. Ты должен выжить. Я излечу тебя. Так. Хорошо! Он теряет кровь! Я тебе верну ее. подожди! Стой! Нет! Как тебя залатать? Жестокий убийца всего за одну минуту! Блядь! Я не хотел этого сделать! Давайте еще раз! Дружище, прости меня! Это больше не повторится! Я постараюсь спасти тебя в следующий раз! Так! Ребята, теперь надо действовать аккуратно, да? А! А! А! а! Блядь! Блядь! Стой! Отдай! А! А! А! А! Так, одно мы вытащили, легкое, отлично! Второй точно так можно вытащить? Ну-ка? Вот! Мы ему делаем укол вакцины против коронавируса. Все. А вот здесь надо тоже сделали укол отлично. Легкие здоровые, теперь нам надо их вернуть назад. Это здоровые легкие, братан, забирай их обратно. Так. Эх. Нормально, это что такое? Это тебе не нужно. Все? А почему ты умираешь? Что не так с тобой, а? Тебе что, не нравится мое лечение, Питер? Не нравится мое лечение, сука? Тебе не нравится оно, да? Тогда я продам тебя. <свы> это что? Так, это не нужно. Так, это чтобы сердце его продолжало... блять. Так, ладно, давай попробуем по-нормальному. Ты здоров. О, нифига себе, что можно делать. Так, это показатели. Это то, что у меня из глаз. Это я сверху. Ох, какой вообще я классный, смотри. Так, на кого работаешь, Мидор? А? На кого работаешь, суха? Извините. Как бы тебя вылечить, братан? Я стараюсь. Он скоро подохнет, но я стараюсь его вылечить. Я не знаю, как тебя лечить, брат. Понятия не имею. Коронавирус не излечим, дружище, не получится ничего. Так, столько убийство все за 4 минуты, кстати говоря, не так много. Не так мало, вернее. Пересадка сердца, ребята, вот что надо было сделать. Расположение хирургии не закончено. Имя пациента Боб вот тут же было написано. А я нажал, типа, давайте начинать, и все. А где взять сердце на пересадку, где оно? Может, вот это надо пересадить, слышь? Может, вот это сердце нужно пересадить, это сердце? Это похоже на сердце, ребят. Слушай, ну давай попробуй, смотри. Аккуратно. Ювелирная работа, сэр. Так, ему чуть поплохело, но только самую малость. Почему а он теряет кровь, когда я его даже не задел? Все, мы освободили, но у нас мало времени. Ты нам тоже пока не нужно. Оставим здесь. Так. А вот сердце, собственно, да? А где второе сердце взять, дружище? А? Как бы тебя отрезать, мое дорогое сердце, может быть? Подожди. Так, ну он, кстати, живет пока. Сейчас подожди. Давай сначала его отрежем. Может быть, надо просто его отрезать? Так, ему становится хуже, слышь? Так. Ну, хорошо, Но вот это же не сердце? Да как тебя присоединить обратно? Да это не сердце, это печень какая-то, или, или желудок, или поджелудочная. А, погоди. Вот оно! А! Easy нахуй, а сука! И кто здесь МЛГшный? Доктор! А? Так ладно, у этого не было пневмонии, я просто перепутал, надо было просто оказываться сердце ему пересадить. Пойдемте дальше. Следующая операция, ребята, вторая. Пересадка почек, ребята, погнали. Я научился играть в эту игру, я думал, я не сумею, а я сумел. Где наши почки? Вот здесь же почки, да? Все, почки здесь. Привет, братан! Доверьте мне. Со мной все хорошо теперь. Так, подожди, а почки-то у него с той стороны? Как я тебе их достану? Это будет сложно, но я смогу, подожди. Сначала уберем ненужный совершенно... Вот это вот, что это? Что это, блядь? Ну? Он не режется. Блядь, как тебя убрать? Кишечник, он мешает. Вот это что такое? Это лазер? Что я делаю? Так это какой-то лазерная технология какая-то из будущего. Но ему очень плохо, слышь? Ему плохо, мне не получается порезать лазером. Блядь, чем тебе резать сука? Ай! А, во, отрезал! Иди нахуй! Не, я не успею, Слышь, братан? придется тебе в другой... А! Блядь! Давай еще раз. Я тебя спасу, брат. Мне нужен цвет. Мне нужна сестра, которой нету. Ну да ладно. Теперь я знаю, что эту хрень можно отрезать вот этим. Только надо делать это очень аккуратно, Да? Так Тихо-тихо-тихо, брат Давай теперь здесь Ну, режься Тихо-тихо, живи Отлично Так Это нам не нужно Тебя как отрезать, ты такой большой Так, еще есть пока запас Ну, давай Не надо добраться до почек, сука Зачем мне тебя отрезать, пизда ему? Ну-ка, дай-ка вот этим. Что-то делаю не так, ребят. Что-то я делаю не так. Он, он не вытаскивает его. Да твою бать, как же тебя вылечит, ань? Блядь! Какие у меня еще инструменты есть? Может быть, лазером? Попытка номер, блядь, хуй знает какой. Я сейчас сначала попробую лазер взять. Теперь вот это вот режь. Так, ему становится плохо, но здесь ни черта не происходит. Что меня крайне печалит. Нет, ребята, это тоже не то. Господи, что у меня еще есть? Подожди. Тихо. Блядь. Братан, я с тебе укол сделал. чтобы ты был лучше. Знаешь что, брат? Ты заебал. Сука, ты заебал, блядь. Живучий пидор, смотри, да, а? Блин, я не понимаю, как кишечник выпили с него. Я понял, как убрать вот эту вот штуковину, да? Чтобы это ни было. Вот это вот. Ну как кишечник, то убрать. Так. Еще раз. Угу. Ну давай. Блять, тут так легко отрезалось. Бля, ему он теперь хреново. Еще было бы понятно, где тут резать. О! А! а! А! иди сюда! Где почки? А! Раз! Давай! Два! Быстрей! Да доставайся, почка! Серьезно! Да ты же можешь достать! Почему ты не достаешь? Вот же! Возьми ее! Блять! А! А? Иди отсюда. А, да почему ты не берешь эту блядскую почку? Блять. Может, ее тоже отрезать надо, блядь? Чем? Где эта хрень? Дай скальпель. Это не скальпель. Давай. А! А! Не нахуй! А! А! Вот я поставил, все нормально, вот, готово, готово, готово, готово, С да сука, так ладно, все, я сдаюсь, не быть мне врачом, не хочу лечить людей ни от чего на самом деле, нахрен эту игру, короче, ребята, если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, да, обязательно, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, если хотите еще деградаться по этой игре, или может быть стрим, напишите обязательно это в комментариях, а я лучше, наверное, пойду успокоюсь и никогда не буду лечить людей. Никогда. Я, я понял, что мы... это не мое призвание лечить людей. Спасибо большое, что досмотрели до самого конца. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Всем жестких респектов. Йоу.